ас алейкум, мир вам, дорогие друзья, это видео я хочу записать в ответ на вопрос, который очень часто мне задают. И чтобы каждый раз не отвечать на него, я решил сделать одно полное видео, где подробно рассказать все, что я знаю, поделиться информацией и помочь вам в этом вопросе вопрос касается выбора изучения арабского языка вернее выбора варианта изучения арабского языка как вы знаете в арабском языке есть форма стандартная и есть диалектовые формы которые присущи разным странам вообще строго научно диалект это форма языка на которой говорят люди на определенной территории форма языка на которой говорят люди на определенной территории то есть у нас есть классификация диалектов по территориальному признаку. Это иракский диалект, египетский диалект, и есть диалекты, которые охватывают несколько стран. Например, это лимантийский диалект, в который входят и Ливан, Сирия, Иордания, частично Палестина. На нем говорят люди вот на этой территории в нескольких странах. Но есть еще подразделения на... Внутри диалекты, например, сирийские, чисто ливанские, у них есть свои особенности, свои отличия. И даже внутри одной страны могут быть подразделения также этого диалекта на поддиалекты в зависимости от местности, от области, там, от столицы. Например, в столице говорят немножко по-другому, чем в какой-нибудь провинции. Таким образом... Классификация может быть очень большая, классификация диалектов, и речь сейчас не об этом, я не буду ее приводить, об этом вы можете почитать подробно в статье, на сайте. А речь сейчас о другом, как нам подойти к изучению арабского языка. Я во главу угла ставлю вопрос целесообразности, для чего вы изучаете арабский язык. Вот от этого вопроса и нужно отталкиваться. Чтобы было проще воспринимать информацию на слух, я подготовил схему, она простая, но на самом деле на слух может восприняться сложно, поэтому лучше, если это будет в схеме, в такой, в алгоритме. Мы задаем вопрос, арабский язык для работы или для бизнеса? Если ответ да, тогда это стандартный арабский язык. Потому что именно на стандартном арабском языке составляются документы, происходит официальное общение. Это язык, присущий абсолютно всем арабским странам и вообще для всего мира, где используется арабский язык. В том числе в Организации Объединенных Наций. Также один из языков официальных это арабский. И там используется также стандартный арабский язык на котором пишут книги, печатают газеты, вещают официальные средства массовой информации и составляются все официальные документы. И если арабский язык вам нужен для работы или для бизнеса, вы, безусловно, будете сталкиваться с какой-то документацией технической, либо юридической. Вы также будете общаться на каких-то официальных уровнях. И вам потребуется именно стандартный арабский язык. Если же ответ нет, здесь есть вариант. Может быть, в арабский язык вам нужен для чтения Корана. То есть вы хотели бы изучить Коран, вы изучаете алфавит, изучаете письмо и чтение, и хотели бы просто читать Коран. Тогда вам необходимо помимо алфавита, стандартного произношения букв, письма, еще изучить таджвид. Это специальный раздел, изучающий именно чтение Корана, правила чтения Корана. Но здесь есть еще один вопрос. Допустим, вам нужно не только читать Коран, вам интересно не только читать Коран, но вы хотели бы понимать Коран, то есть его смысл понимать, смысл прочитанного. Если ответ ⁇ да ⁇ вам опять же потребуется стандартный арабский язык, потому что э, язык Корана, классический арабский, и стандартный арабский, современный стандартный арабский, они очень близки на самом деле. Поэтому, если вам нужно не только читать Коран, но и понимать, опять же мы приходим к тому, что нужно изучать стандартный арабский язык. Следующий ответ нет. Может быть, если вам нужно изучать арабский для общения в быту, внутри семьи, допустим. Вы вышли замуж за араба или там женились в арабской стране, а вам нужно общаться с родственниками, с друзьями, со знакомыми, и вы не касаетесь рабочих моментов, вам не нужно э, документацию там, уметь читать, писать, не надо СМИ, вы не следите за новостями, вам просто нужно вот, между собой общаться. Тогда в этом случае вам не обязательно изучать стандартный арабский язык, а вам можно изучить диалект, но диалект той страны или той местности даже, уже сужая, скажем так, в которой вы будете находиться, в которой вы будете проживать постоянно или периодически. Но если помимо этого вам необходимо еще понимать новости, читать прессу, читать документы, да, то есть знать арабский язык на более глубоком уровне, тогда вам нужен будет еще и стандартный арабский язык. Из этого мы можем сделать вывод, да, что стандартный арабский язык – это основа основ. Он используется много где, он охватывает все страны, и диалект вам нужно изучать только в том случае, если вы будете проживать в какой-то местности. Диалектов очень много, и подходить нужно с позиции целесообразности. То есть, если вы будете жить в Ливане или работать в Ливане, Тогда да, вам нужен ливанский диалект. Если вы не будете там находиться, работать и так далее, зачем он вам нужен? Зачем его изучать? Ради интереса? Да, можно, конечно. Но э -э, следующий момент, который нужно, важно здесь учесть, это то, что вообще чем отличаются диалекты от стандартного арабского языка? Лучше всего это понять на примерах. Например, фраза мафич мушкеля», мушкеля» Это означает «нет проблем». Фраза на диалекте египетского языка. Или на египетском диалекте. Если мы разобьем эту фразу на составляющие, получается на эта частица отрицания. «Фещ» это слившиеся воедино слова. Предлог «фи» в «щейун» «щей какая-то вещь или дело. И далее слово «мучки» или «проблема». То есть дословно переводится «нет». В этой вещи проблемы. Нет в этой вещи проблемы. Так будет на стандартном арабском. Это не совсем правильная фраза с позиции стандартного арабского языка, но э, произошла она в диалекте именно от соединения вот этих слов. Или другой пример. аличен Али Это означает «для того, чтобы» или «по такому-то делу». Здесь также мы видим слившиеся слова предлог и щен вот так будет на стандартном арабском языке. В диалекте «альшэн». То есть слово соединилось в два слова в одно и значительно упростилось. Вот из этого можно видеть суть диалектов. Это упрощение стандартного арабского языка. Где-то прибавляются какие-то морфемы, да, какие-то буквы. Где-то они, наоборот, выпадают, исчезают. Ну, например, в египетском диалекте также прибавляется глаголом буква Ба. «Ба например, в стандартном арабском языке Ариф я знаю, а в египетском диалекте будет бахариф. «Ба Зачем это ба, непонятно. Ну, просто так вот сложилось в диалекте, в говоре местном прибавляется БА. Или, например, «Ма -индищ? Ма -индищ у меня нет. Если мы разобьем эту фразу, будет ма инди нет, у меня, Анди, Шейон, чего-то. У меня нет ничего. На Анди Шей. Или на Андиш. Таким образом, мы видим, что здесь слово Шейон потеряло свои буквы, осталось только Шин. И она добавилась к предлогу Анди. У меня. На То есть произошло... Сильное упрощение. И вот как раз здесь мы видим очень важную вещь. Мы можем отсюда сделать главный вывод в приоритете изучения вариантов арабского языка. Если на базе диалекта какого-либо упрощенного варианта арабского языка, затем изучать полностью арабский язык, чтобы читать книги, газеты, средства массовой информации, новости, документы очень сложно будет потом адаптироваться и изучить грамматику стандартного арабского языка. Потому что будет очень много у вас диалектовых всяких моментов, на основе которых сложно будет изучать стандартный арабский язык полностью. Но если вы изучаете сначала стандартный арабский язык, то любой диалект вы изучите без проблем. Допустим, вы 2-3 э, года, года изучаете стандартный арабский язык, знаете его на хорошем уровне, и потом приезжаете в какую-то страну, ну, в Египет, например, вы за месяц можете изучить диалект и начать говорить на местном говоре, да, на, на, на местном диалекте. С, э, если же ситуация происходит наоборот, вы сначала изучаете диалект, а потом стандартный арабский язык. Здесь такого эффекта не будет, вам все равно придется несколько лет, ну, может быть, год, минимум, да, потратить на изучение стандартного арабского языка. Потому что диалект, он вам не дает знания, не дает глубокое знание арабского языка. Он вам дает возможность общаться на какие-то бытовые вопросы, простые какие-то темы. Но он вам не дает возможности полноценно изучить арабский язык. Надеюсь, я вам помог в этом вопросе. Эта схема и статья пояснения к ней будут на сайте. Ссылку под этим видео вы можете найти. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание.